На днях киношку смотрела интересную, биографическую, про одного мужика, который воспитывал своих дочек. Как воспитывал? У него был четкий план, как нужно тренировать девочек, чем они должны заниматься. У него было пять дочерей. Да, пять, по-моему. Фамилия у этого мужика была Уильямс. И ныне и одна из его дочерей, Сирена Уильямс, если кто в курсе, это чемпионка, многократная чемпионка мира, у Дона по большому теннису. Знаете, что мне понравилось? То, что... Есть там фраза одна интересная в этом фильме. О том, как... Ехали они, по-моему, по, по Боуэрли-Хиллз. И девочки разглядывали из микроавтобуса в окна. Разглядывали дорогие красивые дома. И с завистью так. Блин, вот это мне нравится. Я бы такое хотела. И папаша сказал такую интересную фразу. Он сказал, знаете, у вас все будет. Абсолютно все. Все, что вы захотите. Знаете почему? Потому что у вас есть план. И я хотел бы обратить ваше внимание на эти слова. Почему? Потому что план, да, это очень важно. Ребенок самостоятельно, с раннего возраста, он не в состоянии, извините за каламбур, он не в состоянии определить свой путь. У него недостаточно опыта, у него недостаточно знаний, он не так много повидал. И... Им легко манипулировать, он легко может ошибиться, легко может натворить бед каких-то в своих тщетных попытках. Редко, когда с юности ребенок что-то получает самостоятельно. Обычно только к 30-40 годам, если у человека мало-мало есть мозги, он начинает понимать, что ему нужно в этой жизни, куда ему нужно стремиться, и как ему нужно быть и жить. Но к этому возрасту уже многие шансы и возможности они потеряны, поэтому... Я лишний раз ругаюсь, когда вижу глупое, пустое, бессмысленное, слабоумное и примитивное размножение людей, которые отдают своих детей на откуп гаджетам вместо того, чтобы хоть на секундочку как-то задуматься и посвятить свою жизнь. Раз уж вы размножились, или раз уж выпустили чада нас в этот мир, позаботиться о том, чтобы оно получило какие-то знания, какой-то фундамент, какой-то постамент. Мне довольно много, ну, в относительной форме, но все же, довольно много молодых людей пишет, и они задают один и тот же вопрос, как найти себя в жизни. И я вроде бы уже десяток раз, наверное, рассказывал о том, как я вижу этот поиск пути в жизни, и с чего нужно начать, на что нужно сделать, на чем нужно сделать акцент. Но, видимо, этого недостаточно, видимо... Недостаточно знаний, я пытаюсь людям передать, и это не работает как компас, это не работает как направляющий, как ориентир. Потому что нужен родитель, нужен тот самый человек, который будет передавать вам свои знания, тот самый человек, у которого будут мозги выстроить для вас. Но пусть не план, я против того, чтобы родители навязывали ребенку, типа вот иди туда, учись на того там, делая такую вот такую карьеру. Я против этого, почему? Потому что время слишком стремительно в наш период. И оно очень шибко меняет это общество, меняет в плане развития, меняет в плане движения, ну, какие-то технологии там, прочее, прочее. Одни профессии возникают, другие профессии исчезают, уходят в прошлое, в небытие. Мир довольно странно так, но очень быстро трансформируется. И я не думаю, что нужно прислушиваться прям к людям моего поколения или старше, молодым людям в плане определения своего пути дальнейшего, своего пути в будущем. Я думаю, что такие люди, как я, и такие люди, как ваши родители, если они вам советуют что-то, напрягают вас в плане дороги вашей на будущее, я думаю, такие люди должны не требовать и не, не толкать в спину, что ли, ребенка, юношу, там, я не знаю, или девушку неважно, но должны давать какой-то выбор что ли ну направляющее чтобы у ребенка возникало возникало ощущение разнообразия возникало ощущение вот действительно какого-то выбора извините повторяюсь ну, но... потому что по факту ребенок молодой человек подросток там он он даже и не знает из чего ему выбирать мир настолько глуп в последнее время и примитивен что если посмотреть вот так вот вокруг, то выбор будет не самый лучший. Далекий от интеллектуального развития. Поэтому далекий от интеллекта. План. Вам нужно взять лист бумаги, взять ручку и попробовать нарисовать план. Если у вас нет родителей, которые могли бы предложить вам то же самое. Знаете, план – штука хорошая, причем хорошая даже в таких простых мелочах, как поход в магазин. Ведь список продуктов, необходимых к покупке, это и есть тот самый план, чтобы вы не потратили лишних денег и не набрали чего-то там, что вам показалось прям вкусным-вкусным, интересным, ярким, и я хочу-хочу-хочу. Да, это тоже план. И если вы собираетесь поехать в отдых куда-то, или собираетесь приобрести какую-то дорогую вещь, или собираетесь что-то построить, или что-то облагородить, или в конце концов завести семью, что тоже немаловажно. Ведь это для многих надолго. Я думаю, в данной ситуации вам тоже нужен план. Короче, суть видео, извините, я так растянул немножко. Суть видео, она проста. План. Каждому человеку нужен план для того, чтобы двигаться вперед. Если у человека не хватает знаний, а вы старше и вы рядом, то... Вы вправе и, может быть, даже обязаны предоставить своему младшему брату, ребенку, я не знаю, кому угодно, зрителю, в конце концов, какой-то план. Поделиться опытом, так называемым, потому что ради этого, наверное, все и существует. Как может существовать прогресс, если мы не передаем накопленные знания последующим поколениям, именно знания? Понимаете, о чем я? Берегите себя, подписывайтесь. Всего доброго.